цунами самые высокие и разрушительные волны. Они возникают в результате сильного подводного землетрясения, которое сопровождается быстрым изменением рельефа дна. Стремительное поднятие или опускание рельефа дна действует на воду как поршень, поднимая или опуская огромные массы воды. При этом возмущенная вода образует волны, которые разбегаются во все стороны на больших скоростях. Изначально волны имеют небольшую высоту в несколько десятков сантиметров, но большую скорость, достигающую 700-900 км в час. По мере достижения береговой линии скорость волн падает, но возрастает их высота. У берегов суши волны достигают высоту уже десятки метров, угрожая смести все, что встречается на их пути.